Скажите, господин Федоров, каким образом вы собираетесь преодолеть несколько тысяч километров горной породы? Ну, значит, это, большая часть экспедиции, да, будет проходить по кротовьям Лазар. Здесь водится знаменитый гималайский крот. Крот, он же как? Вгрызся в породу и пошел. И тут он либо с другой стороны выйдет, либо, э, ну, если правильное направление выбрал, либо взрываться будет, взрываться, ну, пока не подходит. Нет. А, и как же вы будете двигаться по этим лазам? Ну, сначала хотел кротов приручить, чтобы они мне дорогу показывали, но животное оказалось злющее, прям свирепое, а? Вот, поэтому поеду на куничьи упряжь. Хорошие, ласковые существа, без этой, вот, присущей кротам жестокости. Вот, только вонючие. Вот, ну ты ж чуешь, корреспондент. Да, и как будет проходить экспедиция? Ну, значит, первый бежит куница-разведчик, и оповещает об опасности специфическим запахом. Потом упряжь. 7 куниц, а дальше я на специальной деревянной подставке с роликами привязанный. Пойду намажу себя маслом, чтобы легче скользить по нас.